Приветствую всех, с вами Тесрок. И сегодня мы пооткрываем в бочке в Гвинте. Ведь вышло новое обновление, и хотелось бы выбить парочку легендарок. Ой -ой -ой. Ну что ж, Лав должен туда идти. Познакомимся с ассортиментом. Скузненько. Редкая! Но анимированная карта. Для начала, в принципе, неплохо. Так, что-то я задумался. М -м -м. Пока Шут ничего крутого. На... И без анимаций. Ну, посмотрим, что у нас в следующем. Бу бу Бочечки будет. Пока ничего выдающегося. Жаль. Но, в принципе, новая карта это достаточно неплохо. Но хотелось бы все-таки новую легендарку какую-нибудь выбить. Посмотрим. Бочков, Эх, ничего свеженького и новенького, видим. Ну, Чародей Саламандры, в принципе, у меня его нет, пригодится. Она! Ну, Неткая. Дикая Охота, Нильфгард Синдикат и ничего полезного, да. Бухнем! Да что? Блин, хотелось бы хотя бы эпик выбить какой-нибудь. Так, ну посмотрим, что у нас следующее. Бочечки. Вот, блин. Нечего. Что-то мне не везёт в этом обновлении. Ну ладно, посмотрим, что в следующей бочке. Пока. Шудно. Ну, головолез, в принципе. Я их всех в свое время спалил. Время возобновить колоду. Рохнем, бухнем. Ничего полезного. -да! Кстати, это неплохо. Шудно. Радуюсь уже обычным картам. Посмотрим, что дальше нам будет Бах. падать. Ну, две редкие Редкая. И, к сожалению, ничего анимированного Идем дальше Бум. О, первый эпик, уже неплохо А, копия Не так Чё хорошо, как могло да. бы И анимированная карта Так, но это Профер. уже для начала неплохо Ох, о, Игош, э, тоже копия. Леткая. Ну, уже потихоньку разгоняемся, так что... Совсем не дурно. Чудно. Не, простые карты. Так, и что дальше? Эпическая, вау. Эскальт, тоже копия, к сожалению. Леткая. Ну, тут без разницы уже, что брать, если честно. Ну... Но... Хотя И бы у нас губа. будет куча осколков. Тершат. Ничего анимированного. На... Брукса анимированная неплохо. Ну что ж. Бухнем. Пока, если честно, Бреткая. поживиться нечем. Бум. Эх, Шот даже на... копии какой-то не... Хотя, ну, лучше это. Ничего. Что-то неудачно у нас какой-то заход получается. Видимо, удача не боговорит нам сегодня. Военное искусство. Круто. Ну тут без разницы. Анимировали. Да, это классная карта. Очень красивая анимация у нее. Ничего. О! Это тоже очень крутая анимация. О! Ну, тут... Мне кажется, это будет гораздо интереснее, как минимум. Ну, что... Одно, что другое, это 200. Но уже неплохо. -да! М -м, анимированная. Ну, без разницы. Бум! О, уже неплохо. О -о -о, чудесненько. Ну, дунка и спящий. Хотя давайте возьмем карманную кражу, анимированную. Все равно классная карта. В принципе... Я понимаю, это достаточно несовесообразно, но все-таки... Слишком уж красивая анимация. О, анимированная неплохо. Вау, ну... Uh, <связок> не знаю, что из этого будет <связок> полезнее. Давайте возьмем его. Ну и откроем еще, пожалуй, анимированную бочку. Жаль, конечно, что oh, нет ни одного oh, эпика. Yeah. Hmm. Ну давайте возьмем низушку. Тоже у него классная анимация. Ну и... Последняя бочка за синдикат. Посмотрим. Эх. Что-то... К сожалению, сегодня не был... Не очень удачливый заход. Но... В принципе, я думаю... То, что осколков у нас будет вполне достаточно. Посмотрим просто, сколько мы навалились. 1600 на две легендарки. Ну что ж. В принципе, ущерб нам возместили достаточно неплохо. Ну что ж, господа. Всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видео. Всем пока. С вами был Тисрок.